и опять ель четырехлетняя, сегодня опять рассмотрим выкопку и рассмотрим какая она, что она из себя представляет и какая она уходит на посылки ель четырехлетняя, которая уходит у нас на отправку по грунту вы видите, земля чернозем обычный сверху хвойный опад замультирован вот потихоньку вытаскиваем ее и вот у нас четырехлетка и вот у нас четырехлетка и вот у нас четырехлетка Вот корневая ее нормальная по цвету можете видеть какая она голубая, не голубая она у нас вся голубая вот самую маленькую берем и меряем От первого 15 сантиметров На сайте заявлено 15 сантиметров Это чуть больше Так если мерить, ну где-то есть 15 сантиметров Но она еще заглублена у нас Вот и 4 четырехлетняя вот она корни в мокром состоянии она может находиться так долго но мы сегодня вот утром выкапываем вот на посылке мы выкопали вот сразу пакет потом пойдет гидрогель потом пойдет все это землей и запаковывается и хороший так это идет на посылке у нас дальше мы еще что хочу сказать можно видеть, смотрите даже у маленькой столько почек, на следующий год она очень хорошо пойдет, очень много почек, поэтому это ель четырехлетняя, я знаю что я ее выращивал четыре года, Итак, к вам пришла ель, ну вам надо будет сделать грядку вот такую небольшую, вы берете и рассаживаете ее, вот так вот раз через каждые сантиметров 15 и будет нормально, вот все. Опять про полив, полив поливаете каждый день, поливаете как только посадили, три дня заливаете очень хорошо, затем берете корневины и даете корневина день не поливаете, даете корневину поработать, корневин поработал потом Поливаем до морозов. С весны поливаем, как морозы всходят, сойдут, как земля оттает. Вот так рассаживайте, и я, она будет у вас прекрасная пятилетка. Сибирь, Дальний Восток, кто хочет, пожалуйста, на весну мы принимаем заказы и заметьте пожалуйста вот даже ряд посмотреть если на наш ряд у нас пропаданий нет отпада вообще нету потому что она растет прекрасно и бодро если вы вот обратите внимание ну нету у нас ну у нас нету проплешин нету ничего не ни желтой ее никакой а она вся нормальная ель колючая которая в следующем году будет довольно прекрасным хорошим деревом ссылка на ель будет в описании Подписывайтесь на канал, следите за нашими новостями.